Привет, аудитория! 26 февраля, воскресенье, пройдет очередной турнир UFC Fight Nights, очередной бойной ночью UFC под номером 70 в Вегасе. Ну, на очереди у нас приливный бой турнира в средней весовой категории между Андреем Мунизом и Брэндом Алленом. Ну, давайте по порядку. Андрей Муниз – 32-летний боец из Бразилии, провел в профессионал 27 боев, 23 из которых одержал победы. Андрюха выходит из бразильского джиу-джитсу, где имеет черный пояс в этом, направлении. в этом аспекте боя представляет серьезную угрозу для своей позиции. Может он задушить или провести болевой как в позиции стоя, так и в принципе в партере, что естественно. ну О навыках в партере заму не заговорит статистика. Из 23 побед 14 были именно с сабмишенными. Андрюха один из тех немногих бойцов, который обладает отличными навыками в джиу-джитсу, может похвастаться достаточно неплохими навыками борьбы также есть у Муниза неплохой кардио, которое позволяет ему долго работать в достаточно энергозатратном стиле. В стоке навыки Муниза находится примерно на среднем уровне, имеет навыки в боксе. Муниз работает над этим аспектом, но по-прежнему есть проблемы в этом, в этом направлении, это факт. К слову, все свои поражения, а их, как я уже говорил, было 4, Андрюха потерпел нокаутом от тяжелобьющих бойцов. В 2016 году до UFC, ну, что говорит, что э, о защите. То есть, получается, он пропускает удары. Ну, если там среднеуровневая оппозиция, то он еще терпит эти удары. Ну, а если тяжелобьющие бойцы, то уже Андрюха улетает. Проблемы в, в, в стойке у него есть защите. Это факт. В 2016 году до UFC Мунисса... Прилетел в Россию выступать в промоушене ICFC, где проиграл на первой минуте нокаутом Азамату Мурзеканову, который, кстати, тоже вот дебютировал недавно в UFC и выиграл свой первый бой а, нокаутом в третьем раунде. После этого поражение Мунис собрался, и на данный момент идет на стрике с 9 побед подряд. Что довольно-таки неплохо. UFC провел 5 боев, в которых одержал. Победы. В частности, три крайних поединка были против Роналда соузы Эрика Андерса и Юра... Юрика Холла. Несмотря на то, что Соузы и Холлы именитые и талантливые бойцы, но их лучшие годы уже давно позади. Андерс же слабый в партере, но мощный и пересилу в борьбе удается не всем, спросите у того же Кайла Дакаса. В бою с ветераном Роналдо Сози, хоть он и находился уже давно на спаде своей карьеры. Но тем не менее, это сильный джитер, который ни разу в своей статистике не проигрывал с абмицином. Но как раз таки Андрей провел э, Сози болевой на руку уже в э, первом раунде. Таким же приемом победил крепкого э, середняка Эрика Андерса. Ну а Юрка. Йорку Холла Мунис очень хорошо грузил борьбой, перерабатывал стойки, не давая тому расслабиться и выигрывал, проведя трени... тренировочный, грубо говоря, бой. Холл просто был унылый тенью самого себя, ничего не показал от слова вообще, просто вошел в клетку за чеком, просто ужасно. Бренда Нален, соперник Муниза, 27 лет, нынешний соперник Муниза, 27 летний боец из США в профессионалах провел он. Так же, как и его нынешний оппонент, 27 боев, в 22 из которых одержал победы. Является он базовым джиттером, а также имеет неплохие навыки стойки Есть у Алина неплохой неплохую карту, у которых хватает даже на 5-раундовый бой. Но в статистике у Алина были поражения нокаутами против того же Шона Стрикланда и Криса Кертиса. Ну а о чем это говорит? Ну это говорит о том, что если его оппоненты умеют хорошо бороться или могут защищаться от переводов Брэндона и при этом а, хороши в стойке, тяжело бьют, а, то такие ребята доставляют серьезные проблемы Алину. Брэндон достаточно мощный парниша для своей весовой. Все, кого он выигрывал, были, во-первых, или хуже Алена в стойке, и если же хорошо боролись, то были менее габаритными и не могли предложить ничего в партере такие как Криштоф Йотка, Джейкоб Малком, Кайл Дакас тот же, Том Брис. Ну и во-вторых, если же были лучше бренды на стойке, но слабее в борьбе и партере, такие как Сэм Алве, Карл Ро Робертсон, Панахили Сорианы, Кевин Холм, то без проблем Ален рубатывал их в партере. Ну а в целом Аллен молодой перспективный боец, и если он будет работать над своей стойкой, и с возрастом он сможет без проблем гонять вес, то вполне может... Неплохо пошуметь в топе дивизиона. Не факт, что, конечно, он станет чемпионом, но в топ может войти. В топ-5 даже какой-нибудь. Ну, в антропометрии в этом бою преимущество в размахе рук на 7 сантиметров и размах ног на 2 сантиметра будет на стороне Муниза. Ну, а в росте же на 3 сантиметра выше будет Брэндон. В стойке Мунис работает однообразная и прямой Часто застаивается из-за плохого футворка и пропускает удары. У Алина тоже есть дурная привычка опускать левую руку, чем он не раз поплатился в своих боях. В стойке Алина все-таки имеет больше опыта против мастеровитых боксеров. Пускай он уступал им в классе, но пытался конкурировать. А значит, на тренировках развивает этот аспект, не стоит на месте. Мунир же при первой возможности лезет в клинче, пытается перевести. С одной стороны, зачем драться там, где ты, вероятнее всего, проиграешь? Но я не могу сказать, что Андрей уже не настолько... Ну, что Андреа мысль потерял. Не могу сказать, что э, Андра настолько сильный борец, что прям всех сможет перевести. Топ-10 UFC это совсем другой уровень, э, нежели был у Муниза раньше. И э, что он будет делать в стойке, когда не сможет э, перевести оппонента в вопрос. Поэтому тут я отдам небольшое преимущество в сторону Алина именно в стойке. Что касается борьбы и партера, Мунис не будет уступать бренду в габаритах. Вполне сможет успешно переводить его на стиль, контролировать и угрожать попытками сабмишинов. В, в партере, думаю, это эти... Ребята могут ставить друг другу сюрпризы, сюрприз, что один, что второй имеют хорошие навыки как нападения, так и защиты на земле, что один, что второй будут искать возможности совместно с любой позиции на конвасе, как снизу, так и сверху. Здесь мы увидим удары локтями и кулаками, а также в любой из позиций. Партери. Но все же переводить, вероятно, всего будет лучше получаться у Муниза и время контроля будет за ним. А учитывая, что возьму на земле мы в этом бою будем видеть частенько, то и очков зарабатывать больше будет тот, кто будет больше сверху, в частности Андрюха. Есть вероятность, что кто-то из них сможет удосрочить, но если уже ставить на неполный бой, то не на конкретного бойца, а просто на досрочное завершение сабмишеном от любого бойца. Ну, а так, бой вполне может дойти до конца, и по очкам, вероятно, всего в пользу Муниза. А, ну, и можно присмотреться кто-то больше полтора, если на это а, дадут адекватный коэффициент. Ну, это мое видение боя. Вы же подписывайтесь на телеграм-канал, а, подписывайтесь на YouTube канал потому что вижу, что смотрит много людей, которые не подписаны а, и не подписываются. Подписывайтесь, я думаю, не пожалеете. Статистику влажаю практически каждую неделю. Вот, что еще сказать. Подписывайтесь. До следующего видео. Пока.